Здравствуйте! Сегодня кратенько хочу показать вам, как я размножаю свои фиалочки. Вернее, не о размножении, а всего лишь о парничках, которые я использую. Вот Очень удобно укоренять листики индивидуально в таком маленьком стаканчике. Мы можем подписать всего лишь полого пол полстаканчика земли набираем вот устанавливаем листик и подписываем какой это сорт когда посажим для того и чтобы не беспокоить наше растение и в то же время мы могли посмотреть в любой нужный момент вот я приспособила любые контейнеры вот или ведерка закрываю пищевой пленкой или вот такой контейнер тоже здесь стаканчики подписанные и укореняются листики или вот для деток фиалочки я приспособила обыкновенное пластиковое кашпо для орхидей тоже закрыла пленкой пищевой и все прекрасно фиалки себя сейчас здесь чувствуют отлично просто вот для фиалок да, и для укоренения даже орхидей нужна повышенная влажность, но в то же время надо нужно проветривать. Поэтому очень удобно использовать вот такие контейнеры с пленками. Можем в любой момент обеспечить проветривание приоткрыть немножко контейнер. Вот. Или даже с крышкой тоже это удобно. Удобнее, чем одевать сверху пакет, но самые-самые примитивные. И в то же время... У нас часто без дела стоят эти контейнеры из-под тортов, из-под ну, вот даже солений вот таких, ну, из-под всего чего угодно. Поэтому не выбрасывайте контейнеры, они вам могут пригодиться. Вот и все. Самых простых вещей можно приспособить себе сделать парничок для разведения орхидей или фиалок. До свидания, до новых встреч!